Друзья, всем привет в сегодняшнем выпуске Три квартиры в Сочи с ремонтом и видом на море И начал я свой обзор с дороги С микрорайона Бытха, собственно, где я проживаю А едем мы в соседний район Приморье И пока мы будем ехать, там несколько комментариев касаемо района То есть сейчас мы едем по Курортному проспекту Свернули мы налево с Бытхи и едем в сторону Адлера, ну, для тех, кто не знает. Направо был съезд к санаторию Ворошиловский, там же тропа Теренкур. Так вот, если бы мы свернули, направо попали бы в самый центр Сочи буквально за несколько минут. Вот этот поворот к санаторию собственно, который разделяет микрорайон Бытха, и приморье еще район называют приморье благодать но это также является горой бытха то есть от микрорайона приморья до бытхи ну, буквально несколько километров с правой стороны санаторий правда слева еще санаторий Арджиникидза. там очень большая территория по которой можно прийти погулять каждый день там очень много фотосессий в том числе свадебных, а налево был поворот к санаторию Искра. Сейчас на ваших экранах с правой стороны Рэддисона Лазурная, прямо по курсу жилой комплекс Сан-Сити, который вот-вот будут вводить в эксплуатацию. С правой стороны апартаментный комплекс Актер Гэлакси, 45 метров с ремонтом и видом на море, сейчас там продается за 17 миллионов. Это самая низкая цена в жилом комплексе «Актер Гэлакси». Вот эта остановка называется «Заря». Там есть спуск к пляжу и тропе «Теренкур». Тропа «Теренкур» — это тропа здоровья, которая берет свое начало от микрорайона «Бытха», от стадиона, протяженностью 5 километров до Мацеста. То есть мы свернули на улицу Ясауленко. С левой стороны Хостинская администрация. Справа был жилой комплекс «Солнечная долина». Относится к элитной недвижимости. Это жилой комплекс «Лазурный». Тоже относится к разряду элитной недвижимости. Здесь есть небольшая горка. Сейчас на ваших экранах жилой комплекс «Южное море». С левой стороны жилой комплекс «Атаман», справа Меркурий парк», кстати, здесь у меня есть срочная продажа, 76 метров с прямым видом на море, всего за 12 миллионов 300 тысяч квартира с ремонтом. Вот мы и приехали, всего несколько минут с микрорайона «Бытха». Здесь такой пятачок, бывают заторы, потому что останавливается автобус. Плюс тут магазин Магнит. Квартиру будем смотреть. Квартиры будем смотреть. Квартиры в Сочи с видом на море <дум> будем смотреть в жилом комплексе. Идилия. В доме магазин Магнит, рядом салон красоты, аптека. Там еще несколько магазинчиков. Территория закрыта. Статус квартира. Вот тут с правой стороны детская спортивная площадка. Не знаю, из-за зелени видно вам или нет. А я сворачиваю на бесплатную парковку. Здесь располагались два ветких здания, которые разобрали. Сейчас тут пока парковка. Езжайте, езжайте. Я обзор делаю по району. Автобус 41. 41 останавливается прямо возле дома Итак, это живой комплекс южное море детская и спортивная площадка там виднеется строящийся корпус южного моря и там тоже сданный дом живого комплекса южное море повторюсь здесь бесплатная парковка ну а мы идем смотреть квартиры с ремонтом и видом на море вот эта лесенка сократит вам Путь на море, кстати, до моря. Отсюда минут 12, максимум 15 пешком. Территория как бы закрытая. Есть детская площадка, видеонаблюдение, статус квартира. Жилой комплекс Идилия изначально строился по федеральному закону 214. Он двухподъездный, монолитный. Вот так он выглядит. Повторюсь, что в доме есть Магазин «Магнит», автобусная остановка возле дома. В общем, по инфраструктуре неплохо. Территория просматривается со всех сторон. Входная группа, 50 картины, лифта 2. Покажу вам сейчас 97 метров двухуровневую квартиру с видом на море. 137 метров с ремонтом, с чистовым ремонтом и видом на море. Покажу черновую квартиру, 97 метров и 48 метров с ремонтом и видом на море. Такой вид с общего балкона. Вот там на горизонте, видите, такой деревянный домик. Это резиденция одного очень известного человека, не буду называть фамилию. Вот здесь на пятачке, где я припарковался, должны были строить детский сад, но сейчас это под большим вопросом, но мы открываем второй, наш частный детский сад «Маленькая страна» на Исауленко 8, вот в этом доме. Сейчас мы там делаем ремонт. Надеюсь, откроемся к 1 июня, на День защиты детей. Приглашаем вас и ваших деток в наш частный детский сад «Маленькая страна». Первый детский сад находится в районе Соболевка, на улице Пятигорская, в жилом комплексе Гермес. Первая квартира общей площадью 97 метров. То есть она с ремонтом. Разводка электрики, сантехники, как видите, лежит ламинат. Осталось покрасить стены или поклеить обои. Это первый санузел. Квартире очень тепло. Кладовка. Кухня, совмещенная с гостиной. Следующие две квартиры будут еще и с террасой. Смотрите, какой потрясающий вид на море. Это жилой комплекс «Атаман». Там южное море. Дальше спальня. Вид прям завораживает. Давайте еще окно вот так открою. Это, кстати, живой комплекс Меркури Парк. В нем у меня есть 76 метров с ремонтом и видом на море. Ближайшая школа в микрорайоне. Поднялись на второй уровень. Здесь тоже есть санузел, но потолки тут скошенные. Здесь очень хорошая цена, чтобы вы понимали. Но здесь я не знаю, как использовать это помещение, но тем не менее. Двигаемся дальше. Вторая квартира. 137 метров. Она, конечно, поинтереснее. Первый санузел. Коммунальные платежи, кстати, в жилом комплексе «Идиллия» 26 рублей с квадратного метра. Ну, здесь такой же вид. На море потрясающий. Поднимаемся на второй этаж. Эта квартира имеет выход на террасу чтобы я сделал кабинет кабинет с видом на море санузел с видом на море теплые полы этого окна видно весь адлер вплоть до олимпийского парка видно гору ахун кстати здесь потолки не так низко вот смотрите я стою в полный рост двигаемся дальше еще одна спальня такая же и изюминка данной квартиры. Это -то помещение такое, оно проходное. Из него вы попадаете на террасу. На три квартиры. Это терраса. И вот так она выглядит. Классно. Я бы здесь занимался йогой. Вот там на горизонте Газпромовский городок, называется, так и называется Газпромовский городок, такая немаленькая терраса, а мы идем дальше. И не знаю, показать вам, наверное, черновую квартиру плохая идея, тем более она и стоит дороже чем эти квартиры с чистовой отделкой. То есть вот терраса общая на три квартиры. Есть еще вот такая с террасой. Она 175 метров. Смотрите, какой закат красивый. Вот она терраса. Но на второй этаж подниматься не буду. Здесь есть еще вот балкон. И вот по первому этажу она так выглядит. То здесь тоже есть балкон. И вот такое еще помещение. Тут выход на балкон. В общем, вся в балконах со вторым этажом 175 метров. Не забывайте поставить лайк за мои старания. И только представьте, какие закаты. Каждый день разные закаты можно наблюдать с этих квартир. К сожалению, 48 метров с ремонтом и видом на море показывать не буду. Потому что по ней уже ведутся переговоры. И если завтра не будет задатка, вышлю вам видео в личку по запросу.